А перед началом данного видеоролика, хочу порекомендовать свою группу по продаже робоксов. Здесь вы сможете приобрести робоксы по курсу 1 к 2,5. Кому интересно, ссылочку оставлю в описании. Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как скачать чит от Rayxploit. А, как вы видите, у них есть свой личный сайт. По дизайну, кстати, довольно красиво сделан. Мне все нравится. Также все ссылочки будут в описании. А, заходим на их сайт. После этого листаем вниз и вот здесь нажимаем кнопочку скачать. После этого нажимаем ее здесь. Здесь у нас разрешить нужно нажать, нажимаем и вот он у нас появился. А если у вас Chrome также блокирует, нажимаете вот на эту стрелочку и здесь должна быть кнопочка сохранить. Если у вас ее нету как у меня, нажимаете показать все и вот здесь она у вас появляется. Нажимаем «Сохранить», все равно «Продолжить». Все отлично. Мы его скачали. Теперь давайте я вам покажу, как отключить уведомления, которые вам будут приходить. Нажимаем вот сюда на три точки. После этого настройки. Так, заходим вот сюда настройки сайтов. Листаем вниз. Так, немного повыше. Заходим в «Уведомления». Теперь листаем в самом низ. И вот здесь написано у вас «Разрешить». Это разрешенные сайты, с которых будет приходить уведомление. А, нажимаем вот сюда на три точки. А, либо блокировать, либо удалить, как вам удобнее. Все, мы его убрали. Теперь у нас не будут приходить разные уведомления. Так, давайте перейдем к читу. А, нажимаем «Показать папки». После этого заходим в «RAR файл». Все отлично. И перетаскиваем папку с читом на рабочий стол. Так, все мы перетащили, заходим в нее и запускаем бустапер. Ждем пока он загрузится, как видите тут довольно прикольная анимация. Ждем пока он скачает все, все загрузит сейчас. Так, все отлично. Теперь нажимаем GetKey. Так, сейчас я эту ссылочку скопирую. Просто я через вот этот сайт, который открылся, я не смогу скачать его. Этот ключ. Так, нажимаем ее разрешить. И вот он ключ. Копируем мы его. Создаем, допустим, какой-нибудь текстовый документ. Там любое название можно даже написать. Давайте кей напишем. Так, заходим сюда. Вставляем ключ сохраняем так и теперь давайте опять отключим по быстренькому уведомление выполняем все те же самые действия которые были до этого так все готово теперь это можно пока что все закрыть давайте заранее откроем на roblox все готово так и теперь вставляем вот сюда ключ и нажимаем ОК. так все вот он появился наш чит по дизайну довольно прикольно сделан а здесь это можно все стереть но нам не надо так давайте посмотрим что у нас тут по функционалу так тут у нас скрипт хаб ну кстати в принципе довольно необычный но почему тут довольно мало скриптов только 6 скриптов так ладно идем дальше универсальные скрипты так, тут у нас самые основные команды, то есть скрипты, которые есть во всех читах, в принципе неинтересно. Единственное, вот чат сустим, или система. Это я не знаю, что это за функция, но связанная с чатом. Также, смотрите, тут можно сделать скорость, какую вам э, угодно, и прыжок. Так, заходим вот в эту шестеренку, это настройки у нас... Видите, здесь есть информация, десигна, функции и меню. Так, ну по функциям, в принципе, тоже как и во всех других читах, а, вроде нового ничего нету. Окей. А, кредит. Это получается. Кто делал? Вот здесь написано разработчики. А, это я не знаю что. И. Я так понимаю, вот это донатер, который больше всего задонатил. И также написаны другие, которые тоже донатили. Так, ладно, давайте уже зайдем в Roblox. Допустим, какой там есть режим в клипхабе? Такс. Ну, давайте, в принципе, Мюрдер Мистери 2 зайдем. Так, он у меня в историях где-то должен быть. Так, что-то его не вижу. А, вот, все, нашел. Так, все, заходим сюда. Ждем, пока у нас запустится Roblox. Так. И после этого нажимаем вот здесь кнопочку Inject. Давайте я сначала уберу звук. Сделаю качество на максимум. И нажимаем Inject. Так, ждем пока мы заинжектимся. Сейчас должна появиться иконка. Три эксплойта. Ждем. Так, ну как видите она появилась. А значит мы заинжектились. У нас ничего не вылетело, ничего не багнуло. Отлично. И теперь давайте в принципе зайдем в скрипт хаб. И нажимаем Execute. Так, все, вот он скрипт наш появился из скрипт хаба. Так, ну это, в принципе, довольно старенький скрипт. Ну, вот, все функции, я думаю, вы уже давным-давно -давно видели. Но давайте я вам, в принципе, покажу, кто не видел. Uh, Murder SP. Это вы будете uh, видеть, кто играет за маньяка. И также как далеко он, он от вас будет. И шериф SP. Но пока что это не работает, потому что я еще не телепортировался на карту. Давайте подождем немного. Так, что тут есть? Noclip, давайте его включим. Как видите, работает. Также можно его на кнопочку B, английскую, включать и выключать. Как видите, тоже работает. А Fly на L нажимаем. Как видите, тоже все работает. Также давайте здесь попробуем. Тоже работает. Отлично. Kill All это, я так понимаю, убить всех, но эта функция, скорее всего, будет работать, когда вы будете играть за маньяка. Также можно себе выбрать, допустим, скорость. Ну, давайте напишем 50. Нажимает, нажимаем Set Walk Speed. А, как видите, все работает. Давайте вернем обратно. Где-то у нас 25 было. Ну, примерно так. А также можно прыжок повысить. Пишем, допустим, 50. Нажимаем Set Jump Power. Ага, и 50 мало. Давайте 100 тогда. Вот, 100 уже повыше. Как видите, все работает. Отлично. Так, возвращаем тогда обратно 50. Все. Отлично. Так, карту уже выбрали. Сейчас мы на нее тпкнемся. А, также можно тпкнуться в лобби. Тпкнуться к убийце. О, нифига себе, я шериф, прикольно. Так, включаем Мюрдер И включаем шериф SP. Так, заранее убегаем. Куда-нибудь вот сюда. Я надеюсь, я не упаду. Да, я не упал. Так, как видите, все прогрузилось. Вот показывает то, что я шериф. Также показывает, где у нас сейчас убийца. Можно тпкнуться к нему, но я не буду этого делать, потому что, скорее всего, он меня сразу убьет. А, также тэп-хнуться к шерифу. Ну, в принципе, показать не смогу то, что я шериф. Так, давайте сюда забежим. А, также можно тпхнуться к игроку. Пишите вот здесь его имя и тпхайтесь к нему. И тэп-хнуться в лобби. Вот, все эти функции, в принципе, рабочие. А, CoinFarm тоже работают у нас. Шовт а, names Это, я так понимаю, показать имена? Или нет? Не знаю, что-то не работает. Так. А ладно, давайте, в принципе. Убьем сейчас убийцу. А, и также еще есть функция ганграбер. Э, То есть, если меня сейчас кто-то убьет, и будет помимо меня еще какой-то читер, он сразу сможет тпхнуться тп тп на э, вот этот револьвер на оружие. Его взять и меня убить. Так, он бежит сюда. Давайте сейчас устроим ему засаду. Сделаем маленькую ловушку. Так, где он там бегает? Давайте ждем пока что. Угу. Дверь закрыли. Это фигово. Но ну, я надеюсь, он сейчас сюда пойдет. Так, ждем. Так, ну вроде сюда бежит. Выжидаем его. Да. Я его вижу. Так, я промахнулся, уходим. Так, выжидаем его. Надо подловить тайминг. Ага, он спрятался, я вижу его. Окей. Давайте тогда сделаем вот так вот. Обойдем его с другой стороны. Так, я надеюсь, он ничего не увидел. Ничего не забатозрил. Так. Всё, бежим за ним быстрее. Ага, он убежал. Так, что-то мне не получается мне его убить. Выжидаем. Ну, ай, промахнулся опять, ё моё! Отлично. Фу, конечно, нормальная такая была. Но что-то он как-то больно сильно от меня уворачивался. Так, ну, в принципе, как видите, функции рабочие. все круто. Давайте тпхнусь в лобби. Как видите, телепорт работает также на карту. Но на карту сейчас я тпхнусь не могу, потому что она не загрузилась. В принципе, давайте сейчас покажу. Чтобы вы не говорили то, что эти функции не работают. Так, также у нас тут добавили какую-то елку. Ее, кстати, раньше не было. Вот тут у нас находится секретка, как видите. Только не знаю, для чего она вообще сделана. Ну ладно. Так, выходим отсюда. Так, а почему я выйти не могу? А, все, отлично. Я думаю, уже там застрял навечно. Так, все. У нас карта сейчас загружается. Все у нас перекидывает. Также Murder SP и шериф спим, он сейчас должен сам по себе обновиться. тп а, эту Map, как видите, работает. Эти телепорты работают отлично. Так, идти присмотрим. Шерифа вижу, маньяка пока что не вижу. Ага, все, маньяка вижу. Нужно было просто обновить. Все-таки лучше обновлять. Так, допустим, ТП к шерифу, как видите, все работает. Тпемся к Манику, Тоже все работает, отлично. Так, теперь убегаем, чтобы он нас не кокнул. Ну, и давайте проверим CoinFarm. Ну, как видите, эта функция работает, но если вы ее будете использовать, у вас, получается, будет кикать. Ну, на этом у меня все. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был AceBan. Всем удачи.